И посмотрите, где правда и сколько таких как вы просто жалко, бульдозером, я Мясо бросают вас, у вас как мясо бросают. 1, 3, 3, 3, 3, 3, вот, здесь, вот здесь вот этих вот парней, которые стоят, скажем, 70-80 процентов, которых призвали, он сидел дома, 23 а часа ночи ему позвонили, ты в 6 утра здесь, у людей трое детей, жинка вагитна, там еще где то проблемы, понимаете? Сейчас пытаются там решать вопрос. Волинкоматы, вместо того, чтобы за 15 дней отбирать, они собрались за 4 дня. Потому что стояла перед ними такая задача. И они все хотят домой. Они не хотят здесь в ваших местах там... <свист> так есть это додома, <свист> ну так есть это додома, ну при чем не тут не это? Ну, мы мы не разрешаем додома, мы даже не разрешаем, мы просто берите додома. Вы защищаете украинский народ? А мы украинцы, все украинцы. Я знаю, сейчас понимаете, нас наверху, грубо говоря, остался тут в бане. Я знаю, что в Донецке там, когда разбивали вертолеты, я разговаривал с парнем, скажем, вот у меня есть там один товарищ, который, ну, скажем так, пришел сейчас тоже в ряды, вот в этом его призвали он сам доктор но потом начал заниматься этим самым бизнесом вот. и то и у него здесь есть очень серьезный влиятельный человек бизнесмен и его вот товарищ который выиграл ни одной руки вот здесь да нет вот. и мы он просто включал в в номер кусать я слышал что нормальные люди то есть... Вертолет Абсолютно. быстрее Бля! Бля! Бля! Бля! Бля! Бля! Бля! давай Бля! Где? Где Давай, чушь, пишет. Давай, давай, давай, давай. Ребята, ребята, со мной. Командир, кто командир? Иди иди, блин! Это, блядь, наши? Ну, а кто? Это а что наши, не ну, знаю. он, Блядь, а, а. блядь может, это не наши. Ёбаный а я не знаю, люди, Блядь, пошел может, нихуя. нихуя, Пошли отсюда, бегом всё, туда. Всё, куда! Всё, всё, уёба. Уёба уёба. Ты что, Блядь, ты долбоешь! Ну ебнуть и нахуй! Господи Боже, милость Твоей. Господи Боже, милость Твоей. Я уже здесь, что, блять, без всех людей Кого они стреляют, вообще понять невозможно. Тут мирное население и наши солдаты Жанки. Сейчас ранили одного бойца, не нашего, а тут спецподрозил тут, блять. Не, не, не, не, друг чужого, не нашего. На этот самый. Б весь выход на авиацию армейскую. Что за хуйня, блядь? Господи, Боже, милость За четверки заходят и аккуратно очередью, блядь, с пулемета на, на стреляют заряне. все наши бэхи. Господи, Боже, милостой, спаси, сохраняй нас, грешни. Господи, Боже, милостой, спаси, сохраняй нас, грешни. 24 четверки стреляют наши, наши, не наши, не знаю. прилетел две 1 четверки, Ми-8. Они заходят вдоль лесопосадки и аккуратно стреляют по нашему блокпосту, который там уже одни трупы. Мы тужили пожарниками, там БМП. Прилетели вертолеты, думали Ми-8 забирать этих блядь. Они заходят и стреляют. Я блядь, все бутылки лесопосадки, блядь, лежат. Надо выйти на армейскую авиацию. Кто такие вообще? Какого хрена не стреляют? Ни 24. Нихуя себе. Прикол. Я все снимаю. Ты видел, да? Я все снимаю. Я снимал цих. Страшно это страшно говорить, у них три друга лежит, я их зараз не могу забрати. Они дают, чтобы познимали все. Камбата вытягнул, пів головы не мав Камбата. Ему 27 лет. всех отправили.